С вами опять я, Сергей Бердачук, и хочу поговорить сегодня про поиск битых ссылок. Битых ссылок и ссылок на какие-то внешние ресурсы, которые могут быть проставлены на вашем сайте. Дело в том, что в ходе аудита сайтов я обнаруживаю то, что на многих сайтах размещаются ссылки на какие-то внешние ресурсы, на порно-сайты, на какие-то плохие сайты, всякие файловые помойки. Как найти вот такие сайты? Есть такая программа, Xenu называется. Набираем в поисковой системе Xenu. И скачиваем. Вот такая на английском языке, правда она. но Она очень простая, не бойтесь. Скачиваете. Она скачивается в формате архива. Распаковываете. И у вас получится вот такой вот набор файликов. Убираем Xenu.exe. Очень простой интерфейс специально покажу на простом сайте здесь вот выбираем чек уру more options я вообще все галочки включаю здесь все отчеты сформировать так здесь ничего дополнительного нет basic все включено беру адрес сайта который я хочу просканировать я специально небольшой сайт специально сделал там ссылку чтобы можно было увидеть сайта одной из моих программ и нажимаем ok в общем она начинает сканировать здесь показывается статус вот видите какие ваши страницы сайта статус ok это нормально зеленого цвета тип объекта который он нашел размер всякие тайтл и так далее в общем то можно здесь есть включить в View Showbroken Links Only тогда он будет только плохие ссылки показывать а можно посмотреть все если вам не лень сейчас быстро вот видно видите, красным цветом если я включу фильтр что очень удобно сразу видно какие ссылки на сайте не относятся к моему сайту например вот этот если я правой кнопкой нажимаю здесь есть URU Properties Нажимаем. Здесь видно на каких страницах сайта есть вот эта вот ссылка, которая вот найдена. Это у нас Яндекс Метрика включена. Ссылка на, на внешний код. То есть это нормальный. Это что у нас? gravatar.com Это комментарии на... в общем можно даже открыть, посмотреть на странице поддержки. Что это означает? Я зайду Открою. Граватар это комментариях, картинки, насколько я помню. Все это вот ссылка. Что еще есть? Cup это моя внутренняя программа. Это все Allsoft это интернет-магазин покупка. То есть, все, что не нравится, вот здесь вот например ссылка нужно установить в java то есть можно посмотреть url properties посмотреть на какой странице есть ссылка на эту страницу на ней найти ее если так сходу не можете найти то есть я захожу загрузить программу здесь java.com copy URL. я знаю, что он где-то здесь написано, вот она эта ссылка но можно зайти в исходный код и поискать прямо по исходному коду где этот текст прописан то есть видно, видите прописана ссылка на внешний сайт но здесь она нужна все нормально сейчас найдем ссылку где-то я специально создавал битую ссылку на сайте вот смотрите not found вот завершен, завершено сканирование, написано. Хотите получить отчет? Нажимаю Да. Так, он мне его куда-то формирует. Он пытался его сохранить. Ну вот, фактически он формирует вам HTML-страничку, на которой все ссылки прописаны. То есть, есть проблема. 302 редирект? это просто ссылка на внешний ресурс идет тот, который not found, сейчас мы ее найдем 404 ошибка плохая ошибка, то есть ресурс не найден это означает, что на странице возможности есть ссылка на возможности тире 1, давайте мы перейдем и посмотрим то есть вот внизу есть продолжение, вот это вот ссылка возможности 1, если я на нее нажимаю выдается ошибка, страница не найдена но ну, по-хорошему здесь надо будет обрабочивать 404 ошибки. Это в отдельных уроках рассмотрим. Пользуйтесь, это классная программа. Простая до да безобразия, очень удобная, бесплатная. Удачи вам! С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта больше продаж большепродаж.ру До свидания!